Я пока да, еще. Конечно. Я пока еще. Ты, ты, ты старый, скоро тебе работать не будет. А все равно. Мы в Газеле сидим. В деревне. В 10 километрах от Москвы. Надо такую штуку купить еще был труд. Девчонки нормально постарались, на самом деле, что могу сказать. О, походу, приехал. Закопанный лежит. Да вообще. Открою, пожалуй, форточку. Бля, вы реально думаете, что я тут тусуюсь с гуфом со сливами, что ли? не понимаю. Я даже не знаю. Они вообще как? Они вообще живые там. не ты как? Он лег сидит. Но Лёша всегда рядом. Ни один, так другой. Вот, мне кажется, приехали за нами, товарищи, смотри. Вот когда Да не, не, брат. Типы сидят три часа в деревне у дома, где никого нету. Закрыл форточку. В газели. Двое из них черный, один какой-то бандит. С местным фит, я не знаю. Наверное, не будет никогда. Я крокодил, крокожу натуральное дерево чтобы нам сделали столы спасибо большое за большие пробки в москве души быстро доехали да просто даже ни секунды не стояли вию и ч ⁇ там пишут вообще неинтересно ну неинтересно ну и выходите неинтересно а что интересно как будет ваше не знаю, нахуй мне не нужен рэп, а я, для меня, мой рэп, это я. Мне кажется, я сейчас биты включу Никиты. Не надо. <laughs> Господи, начинать? как вы меня заебали, блядь. Всегда найдется какие-то долбоебы. Они умом выделиться не могут, могут выделиться только написав какую-нибудь хуйню. А, ну... а я вам, пидарас, все равно отвечать лично не буду. Лично я вам не отвечу. <laughs> Лично я вам не отвечу. <свист> Лично я вам не отвечу. Йо, брата. Дела хорошо. Водопник. Какую одежду, блин? Я не въездную ногу. Куда едем? Какой луганск ты что, братан? <свист> Кто это, блин? Кто звонит? Операция Луганск. Голос, Мы сейчас прямо отсюда, короче, двигаем. Викаем Луганск. Да. Тебе показалось, брат. Ничего, Лексу, ничего, ну не лень. Нет. Да не нет, не поздравлял, нахуй мне талсан. Приехали тут. Батя шутки. <свят> благодарю, братик. Бля, мы пишут, что мы будто в походе, но ощущение есть такое. У нас поход такой, как газель. От души, бро, от души благодарю, вообще очень, очень. Мы Могли бы на ней поехать, Очень-очень очень благодарю, братан. Емоныга. Ты как вообще-то? ДНР. Красава, красава, надо словиться каким-то. Ну. Крокодил, блин. Оби обязательно. Крокодил, крокодил. И крокодил. И буду крокодить. Да, давай, братан, да, приеду в Москву, короче. Ташкенту салт. Давай, братан, я сейчас в. Во... где мы находимся? Блядь, Волоколамск. Во щеть. Волоколамск. Не, не, не, не так рифмуешь. Закладку не не, приехали. Неправильно, неправильно рифмуешь. Закладку приехали. Неправильно рифмуешь. Да, да, да, да. Мы не курим. Айки, привет, братан. Мы не, не курим. Любого. Привет, любимый. Давай, брат, мы мы свет, здесь да. сидим, давай, ждем да. просто. Просто давай. сидим, ждем во тьме. Я. А И давай. только так остается ажи в тени. Ажи ажи мы Просто ожидаем. Тут да. такой, знаешь. как а? Просто куку склом, бля. <свят> Баку, привет. Кроется они. Кто кроется? Слышишь? вскрылся. Покажение. Люблю тебя, конечно. Ланусик Ланусик тебя обожаю Люблю тебя. Всей своей девчонки. И сердцем. Блядь, не спрашивайте меня. Я усап <laughs> Динар, давай общаемся. Че, вот задавайте вопросы. Че, какие-то вопросы? Мое шоу. выходит шоу. Этот бар. Как они меня заебали поздравил не поздравил да не поздравил сейчас даже забыл все день забываю блять день рождения своих друзей буду его день рождения ну, приходится блин, с ним блин. рядом короче. у него кстати сейчас день рождения и вот это лучшая вечеринка года продолжаем вещать из газели под Волоколамском деревне находясь в деревне бывает бывает не часто. Да. Он бочка пишет, смотри. Алекс. Серго. 14 бока. Так. 14 бока это что такое? Кстати, не задумывался об этом. Саня, что знает 14 бока? А вы по какому вопросу? ШМБ, привет. Так, Леночка, так тоже, привет. Так, ясно. Ага, ага, да, да, да, да, Так, все, понял, понял. Да ладно, реклама, рекламу блин, люди участвуют в рекламе, говорят, бабки платят. Мне лично, а блин, вообще, похер, я могу поучаствовать. Я бабки угу. стригу. Муреб, мухасл. Ясно. Не все бабки зарабатывают, на можно заработать. Мне да, можно, делать. в принципе, мне скинуть все, я как бы, то есть, передам информацию все. Не знаю, может после выхода нового альбома. Мне можно, в принципе, прислать смс как бы, да, то есть вот и мы Альбом. Вам в заказ. октябре, в конце октября должен быть. И скажем. Все, я понял. что в начале октября, да, у меня, по-моему, 6 или 8 октября это мероприятие какое-то. Концерт небольшой. Так, Надо да. разогреться после лета и что-то новое прорепетировать. Так что приходите на концерт. Так, я фишку нужно завтра поверх. Приходите, подтусим. Ваш номер. Крокодил. Гоу хапнем. Нормальное название. Гоу хапнем. Типа гоу хапнем. Гоу Там мы не хапаем, мы зазож. Маты за тобой наблюдают. Резож. Заебатый образ жизни. В Киев собирался, но не получилось. В олимпийском, да никогда вы тебя, из в олимпийский. Чтобы слушать песню про наркотики в Олимпийском. Бить. Ой, что. На соши песни. Реально смотреть на вещи. Да, да, да, я просто не могу. Да я не гоню на жизнь, это прикол был. Че? Это перекол. Ташкент, привет еще раз. Следующее. Да, я думал, Я думал, связи с вами. Ну как тебя, Здесь... твой сто приеду? А что? Вы не могли сниметь потому что ты олень да будет сейчас альбом целый выйдет новый блин чувак вышел трек как ни странно набирает обороты очень удивительно ни, ни копейки не вложили в промы а так просто тут вот потихонечку его эти продажи посмотрим что будет дальше интересно хорошо еще за рулем едет Леха. Вопрос. Леха, помогай помахай людям ручкой угу. так вот по поводу э -э -э цен вы уже договоритесь э -э, с мадонной хорошо там уже решите да и что там что с к чему у вот, да, меня сестру зовут мадонна а, да, просто да, вот вы свяжитесь уже, просто... Тут что-то хаслят, по короче, какой-то движ, походу, идет, это бабло. Пожалуйста, привет. Что ты нахаслял? Такое, в смысле, вино? Мини мы, же, мы же вино ввозим такое. Кто вы? Какими путями? Компания, Кто поставщик? в общем. Давай пусть расскажи все. Да, да, расскажи да, им, не не пусть заводу везем. Расскажи им, пусть они все знают о тебе. Это <с childish shit> <Только> <Vitale> right. не все официально же, братан? Рэперы. Плотный привет, во братчика улетел. Не в директ я особо не читаю, что пишут. Там такой завал. Что ты исключил свою эту? Что ты делаешь? трон тут А знаете, в чем прикол? <с tea> что у нас нет магнитофона, у нас есть. Маг магнитофон. А тут нет цвета, да, подсветки? Тут, короче, магнитофон. Магнитофон с кассетами. Который не работает, сука. Да это не магнитофон, а так Бля, было бы мне сколько там лет, не знаю, там. Лет 16-17. Я бы тебе его выдернул отсюда, еще только в путь. Но сейчас тоже никому не нужен. Тогда это был модный магнитофон. Смотри, ну модный тафон был. Там, смотри такой. сколько блин кнопок всяких разных. Смотрите, даже аукса, здесь даже аукса нету. И, да, и, и дисплей, и дисплей. И дисплей это уже, наверное, цветной, не короче. Там куча кнопок, которые никто не знает по-английски, никто ничего не знает. Да, да, да. До сих пор никто не знает. Ничего. Вообще, конечно, провал. Вот так вот, короче, раньше дергали магнитофоны. Ужас, ужас. Так, механик, механик, конечно, газель. Хорошая соседняя бегу сейчас вызовут, скажу там газель стоит, два хача и какой чувак блин уже три часа стоит блин этот какого. Сейчас приедут сюда, скажут выкрою рубрика два хача Два и чувак. читать то блин да я все не читаю и не всем отвечаю е трезвый конечно Конечно. снова на эту клапу присылает свою мыши Это рэпчик салам Сал... слышно туре у него наверное, подсветка зеленая была как у пейджеров да вот у этой штуки, вот в этой газели. Какого Чья это газель? Леха? Написано, какая-то Екатерина. Ты че? Темноты. Блядь. Блядь. Челекс газоет, пит газой дальше. Он на тормозе стоит. Газует на тормозе. Резин уж. Чуль Леха может это. У нас. Жики резин Бензин заканчивается, снег идет. Я вообще, ладно. Всех все, газель, сидите, а не на хате. На какой хате мы в деревне сидим вообще? смотри какая воровская звезда, вы че у меня закон гражданин, его весит? Посмотрите, Посмотрите Могу где я? Тут вообще не видно даже ничего. Сука, тьма, где тут ручка? Во, блин. Какая хата, блядь. Лекс! Ой, ЛЕКС, говорю. Лекс меня вспомнил опять, наверное. Уж Лепок, блядь. Слышь, Лех, покажи, как дверь закрывается. Екатерина. <с, <с, Екатерина пчели двери, пожалуйста. Нам неудобно мне. Вот оно, мое лицо. Дилеры. Привезли, да, газель. Короче, газель просто газель с кокаином. Полно. Тебя выгрузим тут в деревню его и поедем в колодцы героином с парнями. Видите?